Учился ГОУПРОШКУ включать у нас, он быстро учит. Форева, JetExtreme Леня добрался, километров 15-20 нам осталось до этой трещи, да, друг? Uh -huh. Кстати, турбазы говорят что-то недалеко, это недавно буквально образовались, на которую мы турбазу едем здесь всего два года. Если честно говоря, подустали, конечно, немножко, да? Подустали, подустали, конечно. Заряд энергии заканчивается, надо срочно, срочно, много воды, экстрима, рыбалки и так далее. карте мапсми километра два вроде три четыре осталось и мы увидим знаменитое трехречие монгольское кстати у нас селинга же в Россию уходит да. Да? Да. селинга уходит в байкал и в россии я думаю, мало кто видел, возможно, и никто не видел вживую, как образуется река Селенга. Ну, самое интересное, вот. Второй день едем вдоль речки, это самая маленькая речка, которая впадает в многоречие. С ощущением мы первые русские, кто сюда попали. Смотрите, здесь никого нету. Иностранцы, видимо, любят осенью сюда ездить. Все думают, что таймен только осенью придет и в августе. Но мы тайну не будем раскрывать. Это знаем, что еще и в другое время таймень хорошо у нас и жадно берет блесна, воблеры и нуша. Вот где-то здесь мы будем проводить время не 5 неделю не знаю сколько пока ничего не следует здравствуйте ну спрашивай Йока, туда попал. а у сюда попал. да да я все это это какая речка? А, я улыбаюсь от этой А, я улыбаюсь от этой А, я улыбаюсь от этой речи. А, я А, я улыбаюсь от этой речи. От этой речи. От этой а там еще, еще базы есть какие-то, да? А так Да Туристы есть вообще да. Вами, а когда приезжает <соединяющий> когда? А то, Сейчас приехали <соединяющий> а, а, Приеду, Приедут, да? Привет, е... В конце Мат июня. Ну, мы 25-го... 25-го... 25 июля, 25-26 июля э, приедем сюда. А, что, это... а спроси, русские здесь были вообще? А что Сирдисна. В Бурятии пошел на русский жена, жена Бурятка на <свист> ну, ну, Короче, один. Один сюда. Ну получается, я первый. <свист> <свист> Спасибо. <свист> я первый. Я первый. <свист> я первый чистокровный русский, кто сюда добрался. Я же говорил, меня чуйка не подводит. Не зря же. Моя компания называется Jets Extreme Покорители рек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, это говорят Мурен. Это Мурен под скалой, да? Ребята. Я здесь буду сейчас один, ездить на лодке, искать тайменя, искать экстрим. Ёпара са те, бля. Бывает мечта. Чувства переполняют. Я еще даже не осознал, честно говоря. Если честно, я даже еще не могу поверить. Буквально еще в прошлом году только я услышал трех речей. В прошлом году первый раз мне трех речей рассказали. Вывод один. Лене Lionage вообще ничего нельзя рассказать. Вот эту фотографию я видел на, этом, на гугловской карте, видел эту фотографию. Там идет. Не видишь? Куда она идет? Вот так. А речка куда там бежит? Так, немножко левее. что не могу понять и куда. вниз бежит да или куда ничего понять не могу а, она туда вниз пошла Смотри. это получается а это у нас все получается отсюда это мы карту с тобой смотрели смотрели не надо, приходит там и с этим совмещается и объединяется или что или как Сюда ну давай туда проедем. Так, ты на камеру смотри!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 Кай, типа, ты на петель, а выслый отсюда. Да, да, да. Ты на петель, вислый отсюда. Да, да. Ты Воды. Ну и что с тобой, милый? Без понятия, чем ему помочь. Так-то вообще красиво. Там еще один мы не за это. Мы успели там камеру включить. Такую же, только окольцованный на шее прямо у него. Да, ну что мы сделаем? Здесь начало. Ну, Голову на камень положили. Все. Больше мы ничего не сможем сделать. Чем помочь не можем? О-о-о-о, полетел, смотри! Оба-обана, оба-обана, ха-ха-ха, он живой был! Ха-ха-ха-ха, прикольно, смотри! не до места точнее не до места разбросан и не добрались до места запланировали хорошо приезжал? Ага. и ботинки эти снимаю лучше поставь что-нибудь но сейчас так так так так так сейчас так сейчас так так так так так так так ну, это на Идере мы остановились, не доехал до той речки, то первая яма на Идере вообще, она стопроцентовая, это именёва, потому что она прямо там под скалой глубокая, попробуем ночью помышевать. Ну, песок прикольный, да, необычно. Yeah. Столько ехали, ехали, приехали в такое место удивительное. Yeah, ну, ты смотри, вообще шикарно скажешь. Ребята. Продолжение следует. Ладно, мы кушать с Ёко очень сильно хотим, нам на палатку надо ставить. Здесь, я думаю, мы в этих местах на сутки, на двое точно остановимся, нам еще надо в ту речку заплыть. И там речкой что-то вот типа этого, но еще красивее. Ну там, да, на фотографиях еще круче. А сильно не доставай ничего в эту сумку, пожрать, доставай, да и все. Палатку поставим. Нам что распрягаться-то? Пусть все оборудование там и будет. Надо какое достанем. Выбор JetExtreme – профессиональная фото- и видеотехника. Бинар – магазин фототехники.